В качестве иллюстрации, как это происходит во внешнем мире, я бы хотела привести вам один пример. Он возник буквально вот совершенно недавно, как обычно, когда я готовлю наши с вами встречи, готовлю лекции, да, всегда приходят какие-то картинки с выставки. И вот в данном случае попалось мне совершенно замечательное видео одного молодого новосибирского ученого-историка, который по всей вероятности, ярый борец со лженаукой. И видео как раз и было, и называлось нечто похожим образом, да, о том, зачем переписывают историю. Тема эта такая злободневная и актуальная. Я посмотрела этот ролик и поняла, что в общем -то, зачем переписывают историю, он мне не ответил, но он мне ответил на множество других вопросов. Я бы хотела с вами сейчас этим моментом поделиться. Первое, конечно, на что следует обратить внимание, что парень этот совершенно молодой, то есть это ученый, который только-только вот как бы получил возможность да, называться уже не студентом, а уже каким-то более профессиональным именем. Критике его подверглась книга писателя фантаста этот писатель как бы альтернативный историк да вот есть такая сейчас форма э, подачи скажем так э, информации да полуисторическая полуфантазийная вот называется она альтернативная история так как оно могло бы быть если бы и там он излагает мысли относительно происхождения русской, русского этноса, да? но это сейчас тема популярная, как, как древние укры приблизительно. Да? То есть если надо найти свои собственные корни, мы будем их искать где угодно. Я не вижу в этом абсолютно ничего зазорного, что люди пытаются найти свои корни даже в параллельных реальностях. Кто мы такие, чтобы запрещать им это делать? Тем более, что именно в параллельных реальностях как раз их и можно найти. мы это с вами это как. Как раз хорошо понимаем, но вот этот вот молодой человек этого не понимал. Его мышление было сформировано на дуальность. Его бинар сознание не позволяет ему видеть альтернативу, то есть такое представление хотя бы о том, что могло бы быть по-другому, и вот альтернативная реальность в принципе, она могла бы быть, и ничего не мешает человеку изложить свои мысли на эту тему, она ему в голову не пришла. Ибо у него есть четкое представление, что писать об истории может только историк. Потому что не историк писать об истории не может. Потому что ученый это, историк это, биолог это, дворник это, а фантаст это. И поскольку человек, написавший эту книгу, не историк, значит, соответственно, он лишается права рассуждать об истории, говорить об истории, фантазировать на тему истории и уж тем более ставить на обложку книги свою непритязательную фамилию. Он долго рничал на эту тему, а потом он сделал, наверное, самое страшное, что можно сделать. Человеку, ученому, он сжег эту книгу, он просто запихал ее в печку. Это как знаете, это вот приблизительно как сделать такое, не знаю. Кровавое жертвоприношение в прямом эфире христианского младенца. Да, вот, вот по силе воздействия это приблизительно то же самое. Я бы хотела просто на этом примере вам проиллюстрировать, чему это все может привести молодого, незакостенелого сознания, который сжег, ну, можно сказать, детище. Да? Человек вложил время, человек вложил мысли, опыт свой вложил. Это взрослый человек, да? Это человек, который написал много книг различных, он не стесняется высказывать свои мысли, он не стесняется быть нелепым, он не стеснялся фантазировать, он не стеснялся быть поруганным, он сильнее и смелее этого юнца. Но его представительство в этом мире было вот так вот жестоко оскорблено человеком, который не имеет и десятой части, ни его опыта, ни его фантазии, ни его, возможно, связи с другими реальностями. Я прошу вас, коллеги, эту историю помнить. Может быть, вы как-то найдете этот ролик сами на ютубе и сами посмотрите на это бесчинство. Вот история это действительно страшная. Если вот так вдуматься в происходящее, да, это вот дичайший разрыв между сознаниями.